Американская мечта – пляжные сумки, Amazon и миллион долларов. Какая связь между этими словами? Смотрите внимательно и уже очень скоро вы все поймете. Потому что уже через несколько минут я раскрою вам одну из самых лучших бизнес-моделей на сегодняшний день, благодаря которой вы сможете создать прибыльный бизнес, которым можно управлять из любой точки мира. И для этого вам достаточно только иметь ноутбук с доступом к интернету. А самое лучшее в этом то, что гарантом успешности этого бизнеса является крупнейший интернет-магазин в мире Amazon. Меня зовут Владимир Шадура. Я являюсь одним из основателей самого большого проекта о бизнесе на Амазоне на русском языке. Наше сообщество насчитывает уже более 82 тысяч человек. А также я являюсь автором первой книги на русском языке «Как запустить бизнес на Амазоне». И вместе с моей мощной командой экспертов за последние полгода мы помогли уже 192 предпринимателям запустить свой бизнес на Амазоне. И, кстати, этот факт делает нас одним из самых эффективных бизнес-акселераторов в России. Но это видео не обо мне и даже не о моей команде. Это видео о вас. Как вы можете преуспеть на Амазоне? Как именно вы можете осуществить свою американскую мечту? А лучшим примером воплощения американской мечты является один из ключевых членов нашей команды Дмитрий Цуверкалов. Когда я впервые услышал его историю, то подумал, что иногда реальность может превзойти даже самые лучшие голливудские сценарии. Все мы знаем типичные сюжеты из кино. Молодой парень откуда-нибудь из глубинки приедет в Америку и сделает головокружительную карьеру, заработает свой первый миллион долларов, женится на прекрасной топ-модели и купить себе шикарную виллу в Майами. Все это, конечно же, полная чушь. Во всяком случае, у Дмитрия все было совершенно по-другому. Когда он был еще подростком, то именно так наивно он все это себе и представлял. Дмитрий рос в небольшом провинциальном городке Новороссийске. Пока он взрослел, им двигало жгучее желание попасть в Америку и исполнить свою американскую мечту. И когда ему после долгих испытаний все же удалось попасть в Америку, это было жесткое столкновение с реальностью. Вместо процветающей жизни он пахал как лошадь в роли помощника-официанта. Но на этом все не закончилось. Через пару месяцев его просто вышвырнули на улицу, как котенка. Один, в зимнем Нью-Йорке, без работы, без жилья, без друзей, с последними долларами в кармане. Его американская мечта развалилась, как карточный домик. Он понимал, что у него нет много времени и придется возвращаться домой с позором, как полный неудачник. Поэтому он старался ухватиться буквально за любую соломинку и нашел бизнес-модель Amazon BuyBucks. Эта модель хороша тем, что с ней можно начать бизнес практически без вложений. Говорят, что новичкам везет. И уже через три месяца ему удалось заработать деньги, о которых раньше он не мог даже и мечтать. Однако, эта полоса удачи закончилась очень быстро. В какой-то момент продажи резко пошли вниз и ему пришлось выйти из этого бизнеса, чтобы не потерять абсолютно все. И вот он опять оказался в самом начале. Но только в этот раз у него уже было чуть-чуть больше денег и намного больше опыта. Поэтому уже очень скоро он нашел гораздо более эффективную бизнес-модель Amazon FBA и без раздумья инвестировал в самый лучший курс по этой системе. Пришла на очередь попытка номер два. И его продажи буквально взлетели. В течение нескольких недель его продукт стал бестселлером своей категории. Дмитрий начал запускать под своим брендом все новые и новые продукты. И уже в течение 18 месяцев ему удалось преодолеть планку в миллион долларов. Разумеется, если бы он с самого начала знал о системе Amazon FBA, то сэкономил бы массу времени и денег. Но с другой стороны, он обрел колоссальный опыт, благодаря которому многие из вас смогут избежать ошибок на старте. Еще важно отметить один удивительный факт. Несмотря на то, что Дмитрий является востребованным экспертом по Амазону и долларовым миллионером, ему удалось остаться все тем же скромным и простым парнем из глубинки. Впрочем, уже скоро вы сами сможете в этом убедиться. А теперь давайте вместе посмотрим видео о том, как работает система Amazon FBA. И как именно вы, благодаря этой системе, можете с абсолютного нуля построить свой бизнес на Amazon и зарабатывать в долларах из любой точки мира. Но еще прежде чем перейдем к этой модели, вам необходимо знать абсолютно ключевую вещь. Amazon не является вашей конечной станцией. Для того, чтобы вы были по-настоящему успешны, необходимо использовать Amazon в качестве трамплина и невероятно мощного рычага. Самым важным для вашего будущего является ваш собственный бренд, который Amazon поможет вам запустить. Потом в этот бренд можете продать инвесторам и вполне возможно даже за миллионы долларов. Не верите? Вы знаете Unilever? Наверное, нет. Но вы точно знаете его бренды, которые сейчас видите на экране. Unilever это что называется старый свет, а это уже новый свет. Unilever хотел преуспеть на рынке бритв, но у него не получилось этого сделать, поэтому ему ничего не оставалось, как приобрести пятилетний стартап, который с нуля покорил рынок бритв. А вы знаете за сколько он его купил? За миллиард долларов. Да, вы видите все верно, это 9 нулей. А знаете, что самое интересное, у Dollar Shave Club не было никакого революционного продукта и не было гениального патента. Взяли обычный продукт, который продается на Amazon, и сделали из него маркетинговую звезду. Все, что им понадобилось для успеха, это сосредоточиться на том, чтобы как следует впечатлить клиентов. Если до сегодняшнего дня вы думали, что такой бизнес вам недоступен, то сейчас вы будете шокированы тем, насколько все это близко и достижимо. Итак, вы готовы? тогда сейчас будьте очень внимательны. В этом видео мы вам раскроем совершенно новую революционную бизнес-модель, которая способна приносить вам десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, использовать ее можно из любой точки земного шара, где есть возможность подключиться к интернету. И все это без предпринимательского опыта и без технических знаний. Большинство из вас, кто смотрит сейчас это видео, работает по найму. Но ваша работа не дает вам недостаточно свободы, недостаточно денег, чтобы обеспечить себе и своим близким такую жизнь, о которой вы давно мечтаете. Возможно, вы уже попробовали открыть свой собственный бизнес, но у вас ничего не получилось. Возможно, у вас уже есть свое дело, приносящее доход. Но вместо свободы вы чувствуете себя, как белка в колесе. Вам некогда наслаждаться жизнью и проводить время с любимыми людьми. И поэтому вы продолжаете искать свой большой шанс, который нужен вам словно воздух. Вы ищете способ, как создать стабильный механизм дохода, который не будет зависеть от кризиса в вашей стране и в мире, который вы сможете автоматизировать и наслаждаться прибылью и массой свободного времени уже сейчас. Безусловно, интернет стирает границы и дает массу бизнес-возможностей. Но начать предпринимательскую деятельность в сети может поначалу выглядеть замысловато. FTP, домены, хостинг, HTML и много других сложных и непонятных вещей. Большинство людей совершают роковую ошибку, тратят долгие месяцы и большие деньги на изучение новейших маркетинговых трюков и стратегий, чтобы в конце концов понять, что это уже не работает и они вынуждены начинать весь процесс с самого начала, снова и снова. Ваша задача понять, как создать реальную, долгосрочную и в то же время прибыльную предпринимательскую модель. К счастью, теперь у вас есть видео из этой серии. Это значит, что вам уже не нужно проводить долгие месяцы или годы на работе, которая не приносит вам ни денег, ни свободы. Не нужно тратить энергию на бизнес, который вам приносит только стресс. В этом видео вы научитесь тому, как быстро создать реальный, долгосрочный и высокодоходный бизнес, который вам принесет свободу и жизненный стиль, о котором вы давно мечтали. Мы покажем вам как использовать огромную силу и потенциал самого большого интернет-магазина в мире. Вы научитесь продавать физические продукты для более чем 300 миллионов клиентов Amazon, которые в данный момент их активно ищут и готовы покупать. Такие же люди, как и вы, которые уже стали партнерами Amazon и начали использовать эту бизнес-модель, зарабатывают в сумме свыше 42 миллионов долларов ежемесячно. Звучит невероятно. Но в целом, Amazon в прошлом году заработал 107 миллиардов долларов. Поэтому 42 миллиона – это только верхушка айсберга. В данный момент, эту бизнес-модель используют несколько тысяч людей с ежемесячным доходом 10, 25, 50, 100 и даже 250 тысяч долларов. Многих из этих счастливчиков вы скоро узнаете. Они обычные люди и зачастую даже без опыта в бизнесе. На Amazon продаются миллионы различных продуктов каждый день. И сейчас зависит только от вас, как вы используете эту фантастическую возможность. Поэтому сейчас будьте очень внимательны. Возможно, то, что вы сейчас увидите, навсегда изменит способ, которым вы зарабатываете деньги. Это один из самых больших шансов за последние десятилетия, позволяющий создать реальный бизнес, и мы разберем его шаг за шагом. Обязательно досмотрите до конца это видео, чтобы получить список 20 наилучших продуктов, которые сейчас больше всего востребованы на Amazon. Вы будете шокированы тем, сколько денег приносит своим владельцам эти простые товары. Давайте теперь посмотрим детально, как работает этот бизнес, а в следующем видео погрузимся еще глубже в тайну успеха на Amazon. Если вы хотите начать свой бизнес традиционным способом, вам понадобится бизнес-план исследования рынка, а также офис и сотрудники. Но мы нашли путь намного быстрее и дешевле. Это действительно гениально и просто. Вы просто берете то, что уже сейчас отлично продается на Amazon, а при помощи специальных шагов сделать этот продукт немножко лучше. А благодаря качественному маркетингу, о котором мы расскажем позже, вы сможете это легко продать. Этот проверенный способ позволил обычным людям которые никогда не имели никакого предпринимательского опыта, создать собственный бизнес на миллионы долларов. Благодаря мощной поддержке со стороны Amazon, в целом вся система очень проста. Amazon вам в буквальном смысле сам подскажет, какие товары из сотен разных категорий подойдут лучше всего. Как только вы выберете продукт, вы создаете его аналог, но уже под своим брендом. Этот процесс абсолютно легальный и он называется Private Labeling. Именно это будет важнейшим шагом к вашему успеху. И вы сейчас поймете почему. У каждого товара на Amazon есть собственная страничка. И если аналогичный товар предлагает несколько поставщиков, то Amazon покажет всех на одной страничке. Они вынуждены тяжело сражаться между собой, предлагая самую низкую цену. Так что если вы продаете товар, который предлагает еще кто-то другой, конкурент, то для вас это означает минимальную прибыль и минимальные продажи, потому что вы будете один из многих. Зато если у вас есть собственный продукт под вашим собственным брендом, то у вашего продукта будет своя страничка, на которой не будет других продуктов конкурентов. Проще говоря, вы единственный продавец этого продукта на Амазоне. А это значит, что можете полностью контролировать вашу цену и создать стабильный и долгосрочный доход. На первый взгляд создание собственного бренда может показаться сложным. Но на практике достаточно сделать 4 простых шага. Найдите производителя в США или в супер дешевом Китае, который подойдет вам по цене и по качеству. Попросите производителя послать вам образец продукта и графический шаблон упаковки, чтобы вы смогли внести нужные изменения. Найдите дизайнера, который вам поможет создать логотип вашего бренда для нанесения его на ваш продукт и на упаковку. Готовый дизайн вышлите обратно производителю и он выпустит продукт с вашим логотипом и упаковкой. То есть уже под вашим собственным брендом. Вот и все. В мире существует тысячи качественных и при этом очень выгодных по цене поставщиков. А уже в следующем видео мы вам в деталях покажем способ, как таких поставщиков найти. В следующем видео вам также продемонстрируем, как выбрать наиболее выгодный продукт для продажи на Amazon. Как только вы найдете продукт с отличным потенциалом и произведете его по минимальной цене, пришло время воспользоваться гигантской продающей силой Amazon. Amazon не просто продаст ваш продукт на своем сайте, он даст вам доступ к более чем 320 миллионам своих посетителей, которые каждый месяц ищут продукты подобные вашему. Позже вас также научим тому, как достичь наивысших результатов в поисковой системе Amazon чтобы страничку вашего продукта посетило наибольшее количество пользователей. Не забывайте, что продажи на Amazon уже перевалили за 107 миллиардов долларов в год, а самые продаваемые продукты делают прибыль в десятки тысяч долларов каждый день. Сейчас, наверное, вы скажете, что мы вам обещали свободу, но теперь вам это кажется настоящим рабством. Вы должны будете найти склад, нанять работников, иметь огромный центр поддержки клиентов. Да еще и на иностранном языке. Также необходимо принимать все заказы и посылать сотни посылок сущий кошмар. Но самая приятная новость заключается в том, что ничего из этого делать не нужно, потому что Amazon сделает все за вас. Да, вы не ослышались, Amazon все это сделает за вас. Представляем вам революционную систему в мире товарного бизнеса, которая называется Fulfillment by Amazon, сокращенно FBA. FBA работает благодаря сети огромных складов по всему миру. Вам достаточно просто послать ваш продукт из Китая прямо на склад Amazon в США или в Европу. А когда кто-то закажет ваш продукт, то Amazon организует абсолютно всю логистику. Amazon никогда не спит и не закрывается на перерыв. Он работает за вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Принимает заказы, упаковывает товар, отправляет посылки и все это благодаря невероятно отработанной инфраструктуре. Амазон также обеспечит за вас клиентскую поддержку, включая рекламации, что особенно актуально для тех из вас, кто не владеет английским языком. Товары под вашим брендом производятся дешево в Китае, а продаются в разы дороже в странах с высоким уровнем жизни. А всю рутинную работу на себя берет Amazon. Так что вы можете спокойно сидеть дома и наблюдать, как приходят доллары на ваш счет. При этом, затраты на службу FBA всего лишь капля в море по сравнению с тем, во сколько бы вам обошлась такая работа самостоятельно. Итак, можем подвести итог. Весь ваш новый бизнес на Amazon вы можете запустить откуда угодно на свете. Понадобится только ноутбук и интернет соединение. Вы можете работать из кафе на пляже или прямо из вашей гостиной. Никаких дорогих офисов, складов, заводов, ничего из этого. Выглядит это следующим образом. Здесь вы, здесь ваш поставщик, а здесь Amazon FBA. Все, что нужно сделать, это сказать вашему поставщику, чтобы посылал товар прямо на склад Amazon. Каждые 14 дней вам Amazon выплатит деньги за проданный товар с вычетом взносов за службу FBA. Это означает, что вам даже не придется физически прикасаться к товару. Как мы и обещали, в ваших руках сейчас находится уникальная бизнес-модель с высоким уровнем прибыли, которой можно управлять из любой точки мира. И все это без необходимости иметь какое-то сложное техническое ноу-хау. Вот вам быстрый пример, как вы можете зарабатывать 50 тысяч долларов чистой прибыли в год. Как известно, средняя маржинальность товара на Amazon составляет около 40%. А это значит, что вам достаточно в день продавать всего 16 продуктов по 25 долларов, и в течение года вам это принесет более 50 тысяч долларов чистой прибыли. И это только с одного продукта. А теперь представьте, что у вас есть, допустим, 5 других продуктов, которые вы продаете 60 штук в день. Уверяю вас, что благодаря данной методике можно продавать намного больше, чем 60 продуктов в день. Если хотите увидеть следующее видео из этой серии или хотите порадовать ваших знакомых, дайте нам лайк и обязательно поделитесь этим видео на Facebook и ВКонтакте. А сейчас мы для вас подготовили обещанный бонус. Нажмите на кнопку под этим видео и скачайте файл, в котором найдете топ 20 самых горячих продуктов, которые сейчас продаются на Amazon. Все эти продукты отвечают определенным критериям, которые мы вам раскроем в следующем видео. Большинство из этих продуктов достигает сотен продаж в день, а самый успешный из них приносит более 1 миллиона долларов ежемесячно. Нажмите на кнопку под видео и скачайте этот файл. В следующем видео мы вам покажем более подробно, как выбрать топ продукт именно для вашего бизнеса и как найти качественного и доступного по цене поставщика, который сделает в точности то, что вы ему скажете.